Всем привет! С вами, как всегда, Маша, не буду вас задерживать, лучший метод заработка шиллингов существует 100 лет, и информация о нем есть в открытом доступе сети интернет. Это видео посвящено лишь тому, чего пока не было в таком доступе. А если у вас все-таки есть какие-то вопросы по этому методу, а называется он «Археология в японии то пишите их в комментарии, без проблем отвечу на них. Единственное, что вам нужно, чтобы с легкостью проходить археологию, внимательность и терпение. Ну, внимательность это понятно, чтобы не пропустить экстра находку, а терпение для того, чтобы со временем запомнить расположение камней, а не бросить все на полпути. Все кажется сложным, но как только вы поверите в себя, то поймете, что там и запоминать нечего, никаких особых врожденных способностей и данных в вашей памяти не нужно. Это детская игра про лошадок. Вот мои характеристики, с ними я прохожу археологию за 5 минут. И если вы 18 или 19 уровень, то особо ничего не изменится. Но все мы можем фейлить, застревать и так далее. Так что я сейчас буду показывать вариант с ошибками. Чтобы вы убедились, что они тоже не отнимают много времени. Ну что, посмотрим за сколько я соберу 4 экстра находок с фейлами? Поехали! Driving see you fighting. I don't understand Combing your hair with your hand it Gives me feelings I don't understand Go to this thing when you're biting your lip It's driving me crazy just looking at it You know me better than I know myself I don't want to live in a world without like... you Go to this thing when I'm talking to you Like everything You know me better than I know myself but Don't wanna live in a world without you Sometimes I'm selfish, get jealous, I feel it Yeah. Uh -huh. 7 минут. Это что, много? А главное, это без багов и без риска получить бан на аккаунт. Вам всего лишь нужно заходить в игру и каждый день уделять этому методу всего парочку минут. Никто не говорит вам сразу все обменивать, это лишь займет у вас время. Да, вы можете обменять археологию на маленькую сумму, может повести так, что с одного похода вы получите примерно 7000 ширингов. Как я говорила, это видео не подробный гайд на археологию, а лишь доказательством видеоэффективности. Я знаю место нахождения камней уже несколько лет, поэтому я бегаю по этому маршруту, как дышу. Как жаль, что я не захожу в Старстейбл каждый день. Оу. Если это видео оказалось для вас полезным, то не забудьте поставить ему лайк и подписаться на мой канал. Всем огромное спасибо за просмотр и пока-пока!